7 февраля. Что произошло в мире? В провинции Юньнань, на юго-западе Китая, от низких температур пострадали 440 тысяч человек, повреждены сельхосугодия. Пиццы Японии продолжают страдать от рекордных снегопадов. В регионе Хакурику местами высота снега превысила 1 метр, что в пять раз больше, нежели в предыдущие годы. В городе Фукуи, в одноименной префектуре. Уровень снега достиг 1 метра 36 сантиметров. В городе Хакусан 1 метра 60 сантиметров. В городе Каго 1 метра 90 сантиметров, которые расположены в префектуре Исикава. Тысячи автомобилей оказались в снежном плену. Сильный снегопад обрушился на регион Ильде-Франс во Франции. Второй день возникают трудности в автотранспортном и железнодорожном сообщении центральной и северо-восточной части страны объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности в аргентине от наводнений и сошествия оползней за последние дни пострадало более 60 тысяч человек вследствие сошедших селевых потоков в семи департаментах боливии более 45 тысяч человек остались без крыши над головой повреждены сельскохозяйственные угодья разрушены дома Казалардинской области Казахстана вследствие разлива реки Сардарья была повреждена дамба в 10 местах. Затоплены сельхозугодья на площади 2300 гектаров. У восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7 на глубине 11 километров. За день до этого, 6 февраля, в стране от подземного толчка магнитудой 6,4 пострадали 334 человека более 40 тысяч домовладений остались без водоснабжения около 1900 домов без электроэнергии при стихийных бедствиях самое главное проявлять человечность и доброту взаимопомощь и взаимовыручку в окружающем нас мире все взаимосвязано и всем нам важно перестать потребительски относиться к окружающему миру и сделать все возможное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 Люди. У нас у всех одно место проживания – земля. Одна национальность – человечество. Одна ценность – жизнь. Подробнее о том, что делать во время стихийных бедствий, смотрите в видео на нашем канале «Действия населения при чрезвычайных ситуациях природного характера».